День добрый дорогие друзья, я Игорь Черноусов и если вы пользуетесь проектом SNG и вам надоело руками просматривать эти ролики вы хотите по-быстренькому заработать себе кредитов для раскрутки своих видео то я вам рекомендую воспользоваться замечательным скриптом, который делает всю эту работу за вас Значит, этот ролик покажет вам как этот скрипт установить, как его запустить и как начать зарабатывать кредиты Значит, сразу хочу сказать, скрипт написан на макросе, замечательно работает под браузер Mozilla Firefox. То есть первое, что вы должны сделать, это установить на свой компьютер Mozilla. То есть заходим на Яндекс, пишем "скачать Mozilla Firefox", этот запрос часто задается, вы его найдете в истории, и просто-напросто скачиваем Mozilla. Можете с Яндекса скачать, можете скачать с официального сайта Mozilla как угодно. Скачали. Далее, вам необходимо установить в Mozilla э, сам iMacros То есть это плагин, который устанавливается в этот браузер И прекрасно в нем работает Значит, опять же, заходим на Яндекс, пишем iMacros для Firefox да, Заходим на официальный сайт iMacros Вот он первым у вас будет Щелкаем на ссылочку Попадаем вот вот на такую -то вот страничку на этой страничке нажимаем на кнопочку ⁇ Добавить Firefox ⁇ производим установку макроса, перезапускаем вашу мазилу. Что у нас происходит? У вас появляется в панели закладок вот такой вот значок. Может появиться, как у меня вот в этом месте, у кого-то в другом месте, но ищем вот такой вот значок. Нажимаем на этот значок. Вот, пожалуйста, перед вами, скажем так, панель управления iMacros. Что мы делаем дальше? Дальше... Тот файлик с iMacros, со скриптом, который вы получили от меня через Skype, например, или через ВКонтакте. Ну, проще через Skype, это быстрее и оперативнее. Вы этот файлик копируете в строго определенное место. Открываете мои документы. В моих документах ищите папочку, которая у вас будет создана после установки скрип... iMacros на ваш компьютер. Папка так и называется iMacros. Вот в этой папочке ищите папочку, которая называется макрос. Все, и в нее просто-напросто копируйте данный файлик. Вот он, этот файлик со скриптом для SNG. Что делаем дальше? В Мазили Firefox нажимаем на значок ай макроса Открываем папочку. Открываем папочку со скриптами. Вот она у вас. Выбираем нужный вам скрипт. Скрипт называется SNG. Ставим нужное количество вам повторений, например, 30. Нажимаем на кнопочку «Воспроизвести». Все. Дальше все делается уже без вас. Скрипт сам переходит на страничку проекта SNG. Сам открывает первый доступный видеоролик. Смотрит его, нажимает на кнопочку «Нравится». Ну, то есть делает все за вас. Значит, если у вас компьютер притормаживает, как у меня сейчас, да, то могут, могут идти такие вот задержки либо пауза но великолепно работать единственное что я заметил что не всегда все заказанные выполнения выполняются вот я вот заказал 30 но скорее всего из них например штук 20 будет будет исполнено то есть вам зачислят например наверное, не меньше 20 кредитов у кого-то он может работать лучше то есть видимо тут специфика операционной системы обновлений и так далее но в принципе спокойно относитесь к тому, что не все заказанные вами кредиты будут полностью выполнены. Значит, скрипт хороший, скрипт рабочий, мне он нравится. Вот, кому он нужен, я его продаю все лишь за 150 рублей. Пожалуйста, обращайтесь в Skype. Мой Skype dvd Вот Пишите своим рефералом. Я его выдаю просто-напросто бесплатно. Пользуйтесь, раскручивайте свои проекты. Друзья, мои, зарабатывайте деньги. Большое спасибо всем досмотревшим данный ролик до конца. Если он вам понравился, жмите «Нравится». Если возникли вопросы, пишите в комментариях к данному видео. Обязательно отвечу. Спасибо. До свидания.